Хотел бы сказать про клуб, вообще, что, что такое клуб. То есть на, на фотографиях это Давид Ян, основатель компании Эбби. То есть, я думаю, пользовались его продуктами Lingua, Fine Reader. И у меня есть возможность встречаться на самом деле с людьми. И, грубо говоря, одно рукопожатие до Игоря Рыбакова, до Оскара Хартмана. Недавно мы встречались, соответственно, клубом эпиум с Рубеном Варданяном. Отличная встреча с Александром Кудриным. Я думаю, те, кто инвестициями занимается, знают этого человека. 25 лет на фондовом рынке, Сбербанк с Грифом поработал. И работал в тройке диалог. И я думаю, он даст нам интересные инсайты на 2021 год. Стараюсь встречаться с такими людьми, публиковать их мысли, задавать им вопросы, да, делиться этой ценностью с нашими клубянами. И, безусловно, Клуб это, конечно, клуб единомышленников. У нас отличный экологичный чат. У нас э, есть обзор идей по российскому рынку, есть обзор идей по глобальному рынку. А, у нас четыре съезда в год. У нас э, есть консультации, четыре э, консультации с экспертами клуба. У нас есть 12 ежемесячных вебинаров, где транслируем. А, дальше обсуждаем, что происходит на рынке, какие у нас сделки происходят, э, и есть ли у нас есть небольшая, условно, нестабирность и не турбулентность на рынке, да, то мы делаем эти вебинары еще чаще, мы делали их там каждую неделю в марте, насколько я помню. И, безусловно, это у нас обучающий контент, то есть все видео, которые загружены в гид-курс, будут вам доступны, все курсы по стандартному формату. У нас есть видео, книга и фильмы, которые выкладываются, выкладываются ежедневно в чат, то есть мы еще повышаем и улучшаем свое инвесторское мышление. И, безусловно, кто находит на платиновом участии, они а, получат доступ ко всем прошлым съездам. Если захотят посмотреть, а, это, безусловно, тоже будет. И, а, конечно, общение с экспертами, с Максимом Петровым, с Вячеславом Боляновым, со мной. То есть весь всю опыт, которым и ошибки делаем, мы стараемся транслировать и передавать участникам клуба.